Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго времени суток, мои дорогие любимые. Очень часто вы задаете этот вопрос среди сотен писем, и я решила сделать это аудио для того, чтобы вам ответить. Всем вместе, да? А вопрос следующий, это из моего телеграм-канала. Арина Михайловна, интересно ваше мнение. Некоторые источники говорят, что после Нового года у нас будет голод, пропадут многие продукты из магазинов, а стоимость большинства товаров будет высокая. Возможен ли такой поворот? Нужно ли хоть как-то, хоть немножечко подготовиться, подстраховаться? Ну... Давайте так, ответ на вопрос последует в конце данным моего обращения. Ну, а для начала давайте разберемся в этой теме, чтобы было понятно нашей голове. Бли головы, как я говорю. Без паники, без истерики, в спокойном, адекватном режиме, в осознанности, в понимании сути происходящего. Сразу скажу, что почти у всех, у всех нас есть такая некая встроенная боязнь голода. Она передалась нам от наших бабушек, от наших дедушек, от наших предков. И голода на самом деле я тоже боюсь. И особенно я боюсь детского голода. Это генетически. Такие сценарии нам передались от наших родов из поколения в поколение, когда были войны, когда были процессы раскулачивания и так далее, тому подобное. И в моем случае конкретно эти программы и сценарии от папы и от мамы, в частности, папа был. При этом офицером ФСБ и держал в квартире, как это не абсурдно для меня, для ребенка звучит или звучало, держал в квартире буржуйку и трубу выводила труба торчала у нас на улицу через балкон. А мама держала запасы сахара. Сахар был везде. Он был в шкафах, он был в кроватях, он был в банках. Он был, я не знаю, везде, везде эти тонны, горы сахара. И этот сахар мы перевозили из квартиры на квартиру. И, мне кажется, ели его десятилетиями. И, наверное, только сейчас он закончился. Хотя я давно уже не жила с мамой. И поэтому у меня лично, вот лично у меня, если вы хотите знать, у меня есть, да, у меня есть определенные запасы. Запасы у меня трех видов. Первое это на случай боевых действий, когда нет ни газа, ни электричества, может быть, тоже еще чего-то нет. На всякий случай лежат консервы из расчета банка тушенки, банка овощей на человека и на 15 дней. Ну, как-то так вот я определила. Мне так спокойнее. Ну, потом мой мозг подумал что уже все разрешится. Также на этот случай у меня лежит вода, в запасе вода. Умом, конечно, головой я, конечно, понимаю, что, скорее всего, этого не случится, и этого не нужно было бы делать. Но, однако, чтобы не затягивать и не притягивать э, всякие разные энергии ненужные, оно есть, и деньги потрачены, и тушенка лежит. И, в принципе, через год... Через пару лет ее можно мешать с гречкой и просто так есть, лежит. Второй э, случай запаса – это на случай голода. Тут, чтобы запастить, конечно же, на год, нужны какие-то квадратные метры. В обычной квартире это сложно сделать, но э, так как я живу в частном доме, э, у меня есть... Мука, у меня есть крупы, у меня есть растительное масло, макароны, это всегда, ну, и та же, да, гречка, это есть. На, когда за новой пачкой я уже не иду в магазин, а я иду в кладовую, я иду в гараж, там, где это все лежит. Ну, вообще, конечно, голод, он бывает разный, да? В блокадном Ленинграде была еда но она стоила настолько дорого и была искусственно введена в такой дефицит, и перегибы общепита на местах тоже были там. И я, конечно же, очень хорошо знакома с историей Великой Отечественной и знаю, что отношение в войну к войне тоже у всех было разное. И поэтому в вопросах еды для детей... Надеюсь, я только на себя, но и на своего мужа. Третий э, вид запаса так называемый запас впрок. Э, сейчас они состоят из суммы предыдущих запасов и периодически постоянно обновляются. Это дает мне спокойствие, это дает мне уверенность, что если что, я месяц могу из дома не выходить и как бы притвориться, что меня вообще дома нет. А, да, пока я писала, <смех> вспомнила о том, что мы хотели купить газовую горелку и баллон. Тоже, на всякий случай. Он Нету, надо купить. Так вот, зачем я об этом, обо всем говорю? Не для того, чтобы посеять панику, не для того, чтобы усомниться в способности нашего государства обеспечить безопасность. Я говорю это для того, чтобы показать, как бабушкины сценарии, сценарии предков, которые мы вчера еще а, презирали или отказывались, они так или иначе работают. И прошли года, и прошли многие-многие месяцы, а сценарии-то вот работают, и сейчас мы обеспеченные люди, живя уже в 21 веке, испытываем страх. Да, это страх голода и страх дефицита. И даже сейчас, в свои почти 55 лет, я проживала в этой жизни в той или иной степени моменты, и карточки были, и талоны были на еду, и дефицит был огромный, и очереди были за туалетной бумагой, и все это было, и за колбасой, и так далее. И многое то, что относится к страху выживания, выжили, встали, поднялись и победили. А теперь ответ на ваш вопрос о главном. Голода не будет, и продукты никуда не денутся, и ресурсов у нас огромное количество. Возможностей огромное количество. Да, может быть, будет скачок цен, возможно, будет рост цен, но все будет хорошо. И все будет хорошо только при одном условии, дорогие мои. Это отсутствие истерики и паники. И самый лучший оберег в трудные времена ⁇ это спокойная, не паникующая женщина. Да, можно переживать, да, можно волноваться, да, можно молиться, можно делать защитные обряды, можно все, можно быть честной и жить в правде, честный прежде всего самому перед собой, но нельзя паниковать. Женская паника, она всегда как следствие непройденных и не проработанных сценариев и нестроенных энергий. Страх перехода, страх новой судьбы, страх неизвестности. Займитесь лучше. С женской жизнью, займитесь домом, займитесь бытом, хобби, работа, вышивание, вязание, дети, уроки, секции, прогулки, шоппинги, экскурсии, как кому позволит бюджет, и это честно, и это в правде, это то, о чем я вам постоянно говорю, и то, с чем мы работаем в своей закрытой группе «Магия нового тысячелетия». Кстати, кто не вступил, вступайте. Всего лишь 2128 рублей. Это бесценные знания, это обряды, прокачки, это расстановки, все в течение месяца. Это все остается с вами в записи. Вступайте. И да, до зимы все хотят раскачать нашу Россию матушку. Потому что у нас, у единственных на эту зиму есть свет, есть газ. Есть еда, есть вода, и не все страны имеют такую роскошь, и не все страны переживут эту зиму. И самое главное, не дайте себе себя раскачать по-женски. Сила женщины не в ее слабости. Сила женщины в том, чтобы дать возможность Мужчине разобраться самому, что и как делать. В системе разобраться, что и как делать. Если мы говорим в системе фигур, это как мама и папа. И они взрослые, и они справятся. И мы в доверии к себе и к этой вселенной. И где папа – это президент, а где мама – это Россия. И дайте им эту возможность урегулировать, сбалансировать все эти процессы. Они справятся. А для нас с вами я в ноябре открываю курс особый, очень сильный, Сакральный курс, он так и называется, «Магия», где мы будем возвращать балансы, восстанавливать структуру, общаться с родами, выходить на следующий уровень, делать обереги, работать над собой, работать над миром в своей в душе. Ну что же, пишите мне, я открыта готова к диалогу, готова работать. Плюс семь девятьсот пять сто двадцать восемь сорок один И жду вас в своем пространстве, жду вас в своем поле. И октябрь и ноябрь. Маги нового тысячелетия, группа закрытая и курс магии. Так что я рада, что вы со мной, вы у меня самые лучшие. И вы под защитой своих родов и под защитой целой Вселенной. В добрый час. Идем дальше.